Обратите внимание машину. Ставь на нейтраль. Снимаю с ручника. Снимай с ручника. Пожалуйста, седьмое чудо света или мир невидимого. Машина в гору едет сама. Обратите внимание, что ею движет, кто знает. Thank <laughs> you.